Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим «Попробуй не заплакать» челлендж! Самое грустное видео в мире, здесь мы смотрим трогательные истории, которые не оставляют никого равнодушным. Именно так, перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал... Вы скоро получите самый крутой подарок, о котором давно мечтали. Просто вот так. Любой. Три, два, один, ноль. Все те, кто оставил лайк, Удачи, отправляется к вам. Ну а мы смотрим. Грустинки, веселинки, и все будет здесь в раз. Микрофон не падает, у меня падает декольте. Какая розовая красивая планета. Мне надо на желтую сегодня. Ой, это сто. Это сто такое. А, это люди? Они все на мотоциклах. Ну ладно, допустим, представим. Это город лиловых людей. Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-лиловый. Странный цвет, кстати. Мне он не очень нравится. Что он выглядит как синяк? Какие они все такие правильные, выполняют все одно и то же, дети делают одни и те же движения одновременно, это немножко странно, знаете, что будет, я вот прям чую, вот в таком мире, где царит полное такое однообразие, так скажем, и все одинаковые, появится тот, кто будет делать что-то не то, вот он, я как чувствовала. Тот самый, который будет отличаться от всех. И это очень-очень-очень круто. Вот в детстве на меня также смотрели. Я не знаю почему. Мне казалось, я классный. А мне говорили, вам посмотри. На Васю. А на Свету. Там Вася и Света вот такие. В общем, как роботы. А я вот такая. И в итоге мне сыграло это в благую учисть. Если бы я не была такая, то был бы капец. Ну все, хана вам. Он сейчас несет разруху, и может быть вы как-нибудь начнете вести себя более естественно, что ли. Почему все вот эти вот... Я ненавижу. Я ненавижу, ненавижу правила. Я их терпеть не могу. Я искренне считаю, что они созданы для того, чтобы их нарушать. Ну когда я вот... вот... Самое сложное для меня отказаться среди людей, потому что люди в основном думают линейно, слишком, а я думаю вот так, как взрыв. И они смотрят на меня, как на НЛО, а я на них вообще не смотрю. Он же классный, разве они этого не видят, просто он отличается. Люди не любят то, что им сложно понять. Они боятся этого. Итак, что же он сделает? Так, так, так, все идеально, по цветам все разложил. Молодец. Взбой а -а -а -а -а -а -а -а. в системе. Вот теперь красиво. Итак, большие умы. Что вы хотите нам показать? Итак, три маятника. Они отошли. Что он должен сделать? Смотрите, какие у них хвостики. Фу, что это за сахар? А зачем это? Это что-то, видимо, очень священное, раз они как-то знаете. А может быть, вот эта вот пилюля, она и делает всех таких роботизированными? Это тебе. Очень хитрый. Он такой вау! Но вы уже должны были догадаться, что он не так глуп. Выплюнет. Съел. Он ее съел. Прощай, индивидуализм. Прощай, индивидуальность. Очень жаль. Просто убили потенциал. Они такие странные. У них такие странные глаза. Одинаковые дети качаются на одинаковых качелях одновременно. И абсолютно одинаковые делают вещи. Это ужасно. Я бы не смогла в таком мире ни дня... Ни секундочки. Я бы чокнулась. Я бы реально переехала на другую планету. Или просто не выходила из дома и стала бы просто изгоем. Все так ужасно. Просто ужасно. Привет! Ты вернулся? Надеюсь, он вернулся. Это же он. Таб действие таблетки должно было уже пройти. Давай, ешь. Ну. Это опять этот сахарок. Он уже, походу... Да. Только у него начало отпускать его, это действие. И его... А, он выплюнул. Молодец! Сейчас будет движ. Беги! Снеси всех в матери. -ж -ж -ж. Интересно, куда он побежит? Куда ему бежать с лиловой планеты? Е, yeah, какой молодец. Вот именно такой пацан, мне кажется, в итоге станет президентом этого, этой стороны. И, ну, конечно, без разрухи тут не обойдется. Прощай. Да, правила дают некую безопасность. Но нафиг они нужны вообще, когда веселее вот так. Да, все разбились. Мне кажется, он просто блокирует путь, чтобы за ним никто не гнался. И это он еще маленький. Так, опять он, что ли, у этих мужиков? Блин, теперь они, наверное, строго с ним будут. Итак, они подписали. Вы подписываете, что вы отдаете своего ребенка на перевоспитание. Это капец. Это ужасно. Это как у меня у знакомой. Она писала в три года стихи. Да, ей было всего три года, Она писала потрясающие стихи. Она и пишет их до сих пор. Но родители так этого испугались, что положили ее в психушку. Она очень серьезные, взрослые стихи. То есть ребенок не мог этого знать. Насколько она талантливая была и есть. Люди глупые такие. Не всем родителям нужно верить. Они его отправили на другую планету. Потому что якобы он на это не подходит. И родители просто взяли отказались от своего ребенка. Как вообще такое возможно? Неважно, что он там, какой он. Как можно отказаться от своего малыша? Я не понимаю. Итак. Он превращается в человека? Офигеть! Это круто. И он у кого-нибудь сейчас родится. И наверняка человеческая мама будет очень счастлива такому чаду. А эти фиолетовые зануды пусть там сидят на своей унылой планете. Это земля. Где еще быть чокнутым, если не на, не на планете Земля? Кому же он достанется? Интересно, вспомнит, кем он был. Фу, они реально из-за правил отказались от своего уникального ребенка, чтобы отдать его другим родителям? Это ужас. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно понравилось. Если это так, ставьте лайки, посмотрите вот этот видос. Я вас люблю, целую, пока!